Так странно. Кажется, это было недавно. Каждый день, ложась спать, я надеялся, что следующего дня для меня не будет. Было невыносимо и тошно. И что? Прошли дни, недели, месяцы, скоро счет пойдет на годы, а я жив. Раньше я любил писать. Возможно, стал бы писателем, но теперь это лишь страдания да и оно не настоящее, так странно. Вроде бы незачем жить, одни не спрашивают тебя и с, с этим ничего нельзя сделать. Чувства с каждым днем притупляются и лишь изредка из-за любимого хобби вырываются наружу. Лучше бы я это не смотрел. Я искал истину, шел у себя на поводу, перечил себе, пытался замерзнуть, пытался всегда улыбаться, пытался любить. Пытался фантазировать, пытался быть прагматиком. Пытался забыть все, пытался ненавидеть. Я пытался закрыться от всего мира, пытался открыть свое сердце. Как видишь, хреновый из меня получился тестер. Я слишком много знаю, не вижу те стороны, о которых еще лет пять назад не мог бы и подумать. Мне тошно здесь находиться, но с этим ничего нельзя поделать. По крайней мере, пока. Несмотря ни на что, я боюсь, серьезно, я боюсь до сих пор, такое чувство, что чувствами своего тела я не могу управлять. Знаешь, когда совсем хреново, можно подумать о вселенной, что я на карте этой вселенной, что эти люди вокруг люди, которые жили до тебя, миллионы лет, миллионы лет, даже если ты проживешь тысячу лет, что с того? Что такое наука, когда нам говорят, что из-за большого взрыва возникла вселенная и она расширяется, а потом, может быть, будет сжиматься? Что за бред? Ладно. А что такое тогда была точка? Ха-ха. Я это пишу с компьютера, но было ли мне хуже без него, без всего этого знания? Я разочаровался во всем, кроме природы. Наверное. Если и будет последнее разочарование в моей жизни, то оно будет связано именно с природой. Чтобы окончательно не потеряться, каждый день я ложился спать с образом места, где я хочу находиться. Мне там спокойно. Там все находится под моим контролем и подчиняется мне. Там умиротворение. Сейчас я ложусь спать, и передо мной пустота. Ничего нет. Я ничего не хочу. Я могу не думать об этом и вообще стереть весь этот пост прямо сейчас. Но зачем? Что это изменит? Так странно. Завтра утром я опять, возможно, захочу потереть этот пост. Но не сделаю это.